Привет любителям домашнего пчеловодства. Сегодня 5 мая 2023 года. В моей местности где-то дней через 15 засветет акация, которая у меня является ранним основным взятком. Посмотрим левую семью, которая у меня располагается на трех ярусах две кассеты первая вторая снизу а сверху просто рамки без кассеты нижняя кассета пчел очень мало рамок предостаточно перемещу в нижнюю кассету светлые соты для яйцекладки в конце апреля я произвел расширение вот сейчас я вижу что значит ни о каком районе не может быть речь пчелы полностью загружены работой надо тянуть вощину надо греть расплод надо выкармливать расплод пчела от яйца до выхода с ячейки проходит 21 день акация у нас зацветет 20 мая плюс она 10 дней будет свести до 30 числа на набор цвету если матка будет откладывать яйца до 8 мая плюс 21 день на выход этого расплода этот расплод еще будет участвовать в сборе и переработке нектара каждый месяц я, конечно свой основной взяток и здесь очень важно определиться когда он начнется и когда закончит кажется без этого знания нельзя составить значит, медовик надо знать точно когда у вас что зацветет именно в большом количестве больше всего будет сбора меда вот на этот период и надо составлять медовик для этого у меня по моей местности именно составлен календарь цветения тех растений которые окружают мою так сказать, небольшую пасть на данной местности я качаю в основном после акации это числа где-то 10 июня в основном все выкачиваю потом уже чулы собирают нектар слугов с полей и этот мед у меня уже идет на зиму у нас имеется здесь лук, там всякие разнотравья. Там уже его не собирают себе, и я уже ничего не трогаю. Вот и этот мед у меня уже идет на зиму. На зиму я ухожу примерно 9 рамок и плюс 15-20 килограмм меда, чтобы было гульи. Смотрим верхние рамки, которые просто установлены на рамки, которые находятся в верхней второй кассете. Итак, рамка с медом. Вощину начали тянуть. Рамка с медом, расплодом. Расплод. Вощина начали тянуть мед. Половляем в сторону. Смотрим вторую кассету, над первой кассетой, которая находится. Рамка с расплодом, рамка с расплодом рамка с расплодом на этой рамке я вижу матку матка сеет матка крупная рамка расплод рамка расплод рамка вощину тянут мед перга Итак, на акацию я составляю медовик В верхней кассете расплод открытый-закрытый И рамки, которые темнее По идее, сюда будут приносить мед с акацией В нижнюю кассету перемещаю матку Для засева я ей подставляю светлую сушь и вощину. Между нижней кассетой и верхней кассетой имеется перегородка. Она выполнена с фанеры. В этой перегородке имеется разделительная решетка, через которые матка не проходит, а пчелы проходят. Самый верх я просто рамки с медом и спервой просто ставлю на рамки, которые находится во второй кассете у верхней когда не надо этот лючок я перекрываю матка остается у нас в нижней кассете вверху у нас весь расплод потому что еще время до 20 мая еще время есть расплод весь отсюда выйдет и сушь освободится для сбора меда второе, вся молодая пчела и летная останется вверху когда начнется медосбор, главный весенней сакации, тогда значит я матку посажу в изолятор и перемещу ее в другой углу в это же время я буду формировать отводки пчелы быстренько потянут здесь маточники а после сбора Меда с акацией. я, значит, уже буду распределять эти маточки по отводкам. 10 дней сведет акация. Дай бог, чтобы хорошая погода в эти дни была. Завтра такую же операцию проведу и в правом стояке. Спасибо за внимание. Всем хорошего сезона. Удачи, здоровья, благополучия, все хорошего.